Здравствуйте! А вы уже поете за еду? Нет! Понятно, через неделю наберу. Шел шестой месяц карантина, работать за еду было еще не престижно, но уже не стыдно. Так шутят белорусы. А теперь давайте поговорим серьезно. Привет, меня зовут Валтис. В июне внимание белорусов привлекли ковид-диссидентские высказывания министра культуры Республики Беларусь Юрия Бондаря. Первое, о том, что нормальные люди ходят без маски. А второе, о том, что фестиваль «Славянский базар» пройдет в Витебске с 16 по 20 июля. И прошел. Власти Беларуси позиционирует Славянский базар как самый крупный open air Европы. Это вызывает минимум обеспокоенность за большое количество людей и особые опасения за сотрудников и сотрудниц культуры, которые вынуждены работать и находиться в ситуации риска. Спасибо вам! Здоровья, благополучия, многое и Спасибо тебе, тебе спасибо! Спасибо вам! Спасибо за праздники такие, которые устраиваете. Особенно эти высказывания и решения выглядят безответственно после известий о вспышке коронавируса в Национальном театре оперы и балета в Беларуси в середине июня. В целом продолжается непоследовательность проведения массовых мероприятий. Так, флешмоб «Зажги город своим смартфоном» и «Праздничный фейерверк» были отменены в рамках празднования Дня города в Могилеве. В качестве одной из причин отмены называлась и существующая в городе эпидемиологическая ситуация. Но в Беларуси прошли массовые празднования официального Дня независимости и праздник «Александрия собирает друзей». А еще заложили звезду Филиппа Киркорова на аллее славы Витебске. А талантливого Никиту Монича уволили из Национального музея за стихотворение. Погуглите. После выборов ситуация только ухудшилась. На официальные митинге за Лукашенко людей привозят несколько десятков автобусов и развозят таким же образом. А тысячи людей с мирных акций солидарности и просто случайных прохожих частенько забирают автозаки. И пакуют ОМОН людей там, как кильку в банках. Избивая и унижая по дороге.